Шесть вузов Татарстана оказались в числе лучших в России. Таким образом, наша республика стала третьей в рейтинге в стране по количеству вошедших вузов. Таковы данные агентства «РАЭКС». По числу попаданий в рейтинге среди вузов России отличился Казанский федеральный университет. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня в программе вы увидите. Важно не только показать общее, скажем, э Рейтинг вуза, но также показать, где он силен. В тройке лидеров, за что КФУ получил высокую оценку экспертов. Смогли исследовать целый ряд волновых явлений, которые наблюдаются в атмосфере. Связь с космосом. За какую работу казанским физикам присвоили государственную премию? Молодые сотрудники, кстати сказать, вот выступили с такой инициативой. Пиарщики спешат на помощь. Как совместить будущую профессию и социальную ответственность? Итак. Казанский федеральный университет вошел в тройку лидеров предметных рейтингов три миссии университета. Их впервые представило агентство Райкс. В топ вошли 136 университетов из 41 региона России. Первое и второе места традиционно завозами Москвы и Санкт-Петербурга. Третьим стал Татарстан. Всего презентовано 29 направлений подготовки. Казанский федеральный университет вошел в 20 из них. Лучшие показатели ВУЗ продемонстрировал в предметных областях биология, география, педагогическое образование. Также отмечены направления в химии, экологии, нефтегазовом деле, филологии и журналистике, лингвистике, геологии, социологии, математике, праве, психологии и других. Надо сказать, что предметные рейтинги, они тоже появились недавно, только шесть лет назад. Это первая практика, и КС, и КОАКВАРЭЛИ, значит, и Таймс Харедикейшн, два ведущих рейтинговых агентства, и классический, то есть шанхайский рейтинг, они начали формировать, поскольку важно не только показать общий, скажем, рейтинг вуза, но также показать, где он силен и по каким направлениям, как позиционируется. И как подтверждение тому, что ученые Казанского федерального университета действительно одни из лучших в Татарстане и стране, это награда из рук президента республики Рустама Миниханова. Что представляет собой атмосфера Земли? Как через эту оболочку осуществляется связь поверхности нашей планеты с окружающим космическим пространством? На эти и другие вопросы смогли ответить ученые физики КФУ. За цикл работ в сфере волновых процессов в атмосфере сотрудники Института физики получили государственную премию Татарстана в области науки и техники. Среди них специалисты кафедр радиофизики, радиоастрономии, радиоэлектроники. Всего семь ученых. Исследования охватили практически все участки атмосферы. Их масштабная работа расширила как фундаментальные знания, так имела и практическое значение. В чем суть исследования, расскажет Эльвина Минобуддинова. Необходимым условием экономического роста является научно-технический Прогресс. Начало цикла работ казанских ученых. обладателей республиканской госпремии берет начало еще в прошлом столетии. Мониторинг ближнего космоса начинался именно здесь, в Казанском университете. Здесь в 1957 году была создана проблемная радиоастрономическая лаборатория. В ней начали изучать явления, происходящие в атмосфере Земли. Например, астероидную и метеоритную опасность. Метеорные явления влетают в атмосферу Земли, сгорают и образуются плазменные свободные электроны. От них отражают Волны. Возник актуальный вопрос. Не окажут ли метеорные частицы влияние на спутники? Не будут ли уничтожать их? Возникла необходимость таких исследований. По словам заведующего кафедры радиофизики, обладателя Госпремии Олега Шерстюкова, исследование метеорных и волновых явлений, а также построение глобальных моделей волновых явлений в средней и высокой атмосфере – это фундаментальные исследования. Метеорные частицы могут оставлять плазменный след, от которого отражаются радиоволны. Благодаря этим исследованиям можно предсказать, что будет дальше, какое количество информации можно передать и на каких частотах. Для этого были созданы системы мониторинга ближнего космоса. Целый цикл метеорных радаров и ионосферная станция. Дальше, когда стали запускать спутники, и вот вы знаете, наверное, системы GPS-ГЛОНАСС, да, система позиционирования, у вас в сотовом телефоне есть такие системы, да? так вот они распространение этих радиоволн происходит через атмосферу и иносферу. И они влияют на точность нашего позиционирования. Так вот, исследование э -э -э, вот, точностей, мы использовали еще как обратную задачу. Мы с помощью станций GPS, которые расположены на поверхности Земли, и станции GLONASS, «Целая сеть», смогли исследовать целый ряд волновых явлений, которые наблюдаются в атмосфере. Это тоже очень важно. Благодаря станциям GPS, которые расположены на поверхности Земли, стало возможным изучение ряда волновых явлений в атмосфере. Они могут влиять на аэрозоли – мельчайшие частицы твердого или жидкого вещества. Они находятся в воздухе или газе во взвешенном состоянии. Это в первую очередь касается экологии. Можно отследить, как промышленное производство могут влиять на движение ветра, куда сносятся пыль от сажи, насколько эти вещества распространяются. На основе созданной системы метеорной передачи данных создана система синхронизации шкалы времени. В прошлом году был грант РФФИ как раз с немецкими учеными. И значит, в Дрездене находится метеорная станция. И мы в параллель смотрим, что у нас происходит в нашей вот верхней атмосфере. Да? Значит, в Финляндии есть такие метеорные радары. Да? Поэтому вот у нас на самом деле очень хороший инструмент, и мы его считаем одним из лучших сейчас в мире. Метеорный радар, вот, фактически, вот, западного образца. Мы его переделали под себя, и количество метеоров и точность у нас была повышена примерно в три раза по, по отношению к тем достаточно типовым инструментом, который сейчас используется на Западе. Поэтому мы считаем, что вот аналогов сейчас нашего инструмента вот, в мире нет. Казанские ученые занимаются рядом важнейших задач, например, безопасность космических аппаратов. Из астрономических аспектов задача исследования отследить метеорно-астероидную опасность, распространение радиоволн для системы радиосвязи. Также имеются топографический метод исследования. Он позволяет буквально по нескольким метеорам определить не случайные компоненты. Изучая астрономические явления, можно предсказать явления в будущем. Исследования атмосферных и аносферных явлений оказывают влияние на радиосвязь. Строятся модели атмосферы и ионосферы. А уже в дальнейшем прогнозируется распространение радиоволн. Если устройство не работает, надо взять и почитать инструкцию. И вот есть такой момент, в котором они, как это называется, переделывают закон Мура о том, что каждые там, два года увеличится транзисторов. Если вы поняли, как работает конкретная схема, значит, она уже устарела. Лаборатория включает вот в себя сказать, пласт что... разнообразных оборудований. Имеется метеорный радар, фазоугломерный спектр. Это комплекс для исследования волновых явлений при распространении. Станция GPS GLONASS для исследования волновых явлений. Также есть роботизированный оптический комплекс, благодаря чему изучается свечение на высоте около 90 километров. Имеются отдельные комплексы, они воздействуют на атмосферу и ионосферу. Мы осваиваем электронику, которую потом пытаемся применить в параллельных областях, например, там зондирование скважин. Ну вот и вот можем посмотреть, где как бы, электроника с подобным же набором регистрирующих компонентов используется в других областях. А именно вот там, лично я, на что надеюсь, пока я до этого не достиг, это все-таки идеал или, как это называется, мечта, которую хотел довести, это предсказывать либо самочувствие людей, либо погоду по там, воздействию из космоса и те параметры, которые нужно выуживать. Кафедра радиофизики КФУ занимается распределенными интеллектуальными исследованиями. Необходимо передавать большие объемы информации на дальние расстояния. Сейчас кафедра строит и занимается самоорганизующимися системами. Они смогут передавать информацию через другие датчики, приемники и передатчики. Здесь имеют значение движения по частоте, широкополосные каналы связи, как, например, мобильная революция, привычное дело для каждого человека. Однако за простотой а обыденных процессов кроются фундаментальные исследования. Одна из важнейших задач, которая стоит перед учеными Казанского университета – отвечать актуальным запросам. В любое время, в любом месте и с большими скоростями. Это возможно достигнуть благодаря радиоканалам. Радиофизическое отделение кафедры ныне переименовано в киберфизическое. сейчас кафедра активно занимается системой связи, приборостроением в СВЧ-диапазоне, то есть диапазоне сверхвысоких частот. Просто ищем вот эти помехи, или эти вот которые тут вылезают, вот, вот они вот эти вот борозды образуют, они порт этот сигнал, когда сигнал маленький, его трудно считывать. Основные три направления, которыми занимаются ученые сейчас – система формирования ключей шифрования для метеорных и мобильных систем, система синхронизации шкал времени и широкополосная система связи в диапазоне сверхбыстрых частот, а также мониторинг ближнего космоса. Это предсказание траектории движения, защита космических аппаратов от космического мусора, наноспутники, возможность построения каких-либо комплексов, создание небольших аппаратов, которые смогут измерять все или иные физические параметры. Результат всесторонних исследований метеорно-ионосферных явлений и волновых процессов в атмосфере радиофизическими методами явилась разработка принципиально новых образцов аппаратуры. Новые уникальные знания в области астрономии, физики атмосферы и ионосферы радиофизики имеют мировое признание. Результаты работ широко используются в учебном процессе Казанского университета. Это позволяет обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для подготовки, Повышение кадрового потенциала не только для Татарстана, но и для страны. Эльвина Минобудинова, Андрей Багаудинов. КФУ «Итоги недели». Казанский федеральный университет не остался в стороне от оказания помощи людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик. В УЗИ открылся пункт сбора вещей для вынужденных переселенцев. Инициатором этой идеи стала кафедра связей с общественностью и прикладной политологии, Высшей школы журналистики и медиакоммуникации совместно с Лигой студентов Татарстана. Как проходит работа добровольцев и почему именно пиарщики стали инициаторами акции, а также кто может стать специалистом социальной и коммерческой рекламы, мы поговорим с заведующей кафедрой, профессором Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Галиной Морозовой. Здравствуйте, Галина Викторовна. Добрый день. Наш разговор хотелось бы начать с новости, которая стала объектом внимания многих федеральных СМИ. На кафедре связи с общественностью и прикладной политологией открыт пункт приема гуманитарной помощи для беженцев. Расскажите о нем. Сколько уже удалось собрать и что в основном приносят люди? Вы знаете, мы ничего тут нового не открыли. Этим занимается вся страна. Потому что тот ужас, который пережили люди э, в Донбассе, 8 лет бомбили. И э, сейчас им удалось вырваться, э, еще не всем, кстати сказать, да. И люди э, вырвались, извините, в одних тапочках. Естественно, что э, такая помощь нужна. И у меня буквально вот на второй или третий день, как началась спецоперация, э, Молодые сотрудники, кстати сказать, вот выступили с такой инициативой, потому что э, пункт э, приема вот этих вещей э, открыла Лига студентов. И э, вот они взяли на себя эту инициативу. Сегодня э, несут все. Потому что у людей нет ни ложки, ни кружки, ни одежды, поэтому несут продукты питания, ну такого длительного пользования, да, там белье, одежду. Ну, в общем, все. Вот только что мы еще одну партию отправили, ребята сами, вот студенты собирают и относят. Это ведь не единственная успешная инициатива кафедры. Ну, сразу мне вспоминается, например, проект Russian PR Week или различные конкурсы коммерческой и социальной рекламы. Вот это все встроено и интегрировано в образовательный процесс, или это все-таки такая свобода творчества? Вы знаете, я бы так не разделяла, что это образовательный процесс, а это творчество. Просто наша специальность, она творческая специальность так же, как у вас, журналистов, да? А, поэтому все, что это делается, это в рамках, конечно, образовательного процесса. И это инициатива, это креатив э, и э, профессорско-предавательского состава, и студентов. А, вот э, Russian PR, который вы э, назвали, мы проводим восьмой э, год. А, один год мы только не могли в силу пандемии. Мы не смогли проводить. Приезжают наши выпускники, со всей России, приезжают даже, знаете, целыми командами. В прошлом году, после пандемии, был такой всплеск. Что касается социальной рекламы, мы эту, этот конкурс всероссийский, мы его ведем с 2015 года, тоже приезжают ребята из... Я не могу сказать, что он такой носит массовый характер, но, наверное, так и должно быть, Да. Но интересная работа есть, причем победители отнюдь не только наши, из других мест. И вот в этом году мы открываем конкурс «Парящий Зеланд». Вот тут даже сам логотип, это все творчество студентов. Вообще там студенты, вот и Russian PR от и до, это все студенты. Мы только там чуть-чуть где-то помогаем, подталкиваем или там проталкиваем. Приемная кампания 2022 для иностранных абитуриентов, она уже стартовала, российские школьники уже вышли на финишную прямую подготовки к ЕГЭ. Для них, для абитуриентов, что предлагает Высшая школа журналистики и медиакоммуникации, ну и в частности ваша кафедра? Мы работаем и готовим по двум направлениям бакалавриата. Реклама в связи с общественностью и с 2017 года мы открыли второе направление бакалавриата ⁇ медиакоммуникация. Вызвано спросом на рынке, потому что рынок стал... Во-первых, насыщаться специалистами по связи с общественностью, ну, так, относительно, да, наш, прежде всего, и в Приволжском федеральном округе, а, и потребность в медийщиках, вот поэтому долго готовились, но вот открыли, третий выпуск сделали, три выпуска сделали по медиакоммуникациям. Что мы предлагаем по магистрским программам? значит В рамках рекламы связи с общественностью у нас магистрские программы, во-первых, связи с общественностью в сфере управления, то есть для органов государственного управления, для системы государственного управления. И интересная программа геобрендинг по технологиям продвижения территорий, туризма, объектов туристических и так далее. Тоже интересно. И совместно вот э, с э, журналистами, то есть вот в рамках уже такой объединенной, объединенной такой работы, э, мы э, реализуем программу э, политическая журналистика. Э, интересная программа. И у нас э, вот э, Первые годы реализации программ было много китайцев. И вторая программа, тоже совместно с журналистами, это спортивная журналистика. В Об образовательном процессе. Сейчас ведь на рынке как раз -таки, образовательных услуг, именно в сфере пиара, большая конкуренция. Тысячи краткосрочных курсов, различные мастер-классы в кавычках экспертов. В этом свете, на ваш взгляд, почему на специалиста в сфере пиара необходимо учиться ну, минимум 4 года, а если учитывать магистратуру, то и 6 лет? Я даже затрудняюсь сказать, что это конкуренция, потому что э, очень многие считают не только отдельные там, граждане, но целые структуры, институты себя специалистами по рекламе и связи с общественностью, по медиа сфере. На самом деле медийная сфера, вообще информационно-коммуникационное пространство это очень деликатная тонкая сфера. И здесь нужно владеть специальными технологиями, навыками. И для этого нужно очень много готовиться, прежде чем приступить к образовательному процессу. Вот знаете, реклама «Связь с общественностью» мы начали подготовку в 2003 году еще в рамках специалитета по политологии. Там есть такое направление «Связи с общественностью, коммуникации, технологии коммуникации». И мы начали эту работу, потому что работать в медийном пространстве в информационно-коммуникационном поле нельзя без предварительного тщательного изучения, что происходит, как происходит и почему происходит. Там ни одного шага нельзя ступить без этого. Да? Аналитическая работа – это очень непростая работа, и обладать этими компетенциями нужно готовить людей. Да? С 2003 года мы постоянно работаем над этими планами, мы что-то изменяем, что-то убираем. И это не потому, что ну, как бы кто-то от нас требует. Но ну, просто объект, медийная сфера, там настолько велика динамика, сложность. Сейчас трансформации самой информации, да, контента. И надо приспосабливать к этому учебный процесс, отвечать на спрос. И мы поэтому... Открыли и второе направление медиакоммуникации, то есть более, ну, как бы, направление специализирующееся на медийной сфере. Большое спасибо за интересную и, самое главное, содержательную беседу. Спасибо вам. Как Казанский университет готовит современных инженеров, рассказал исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский на встрече президента Рустама Миниханова с инициаторами создания передовых инженерных школ в Татарстане. Разговор состоялся в Казанском IT-парке. Казанский федеральный университет представил свою концепцию развертывания передовой инженерной школы «Киберавтотех». Сейчас в ВУЗе более 7 тысяч студентов проходят обучение по инженерным специальностям. Более половины направлений – это совершенно новые программы, касающиеся подготовки специалистов в IT-сфере дизайна и нанотехнологий. Создаваемая инженерная школа расположена в Камской промышленной агломерации. Главным партнером университета выступит группа компаний «КамАЗ». Более 100 специалистов-практиков участвуют в образовательном процессе и возглавляют четыре профильные кафедры в Набережно-Челнинском институте. На КАМАЗе созданы три опорные базовые кафедры. Все студенты проходят производственную практику и готовят выпускные работы на предприятиях. Расширяется сеть партнерств и консорциумов с другими российскими центрами автомобилестроения. Казанский университет определил Три основных направления инженерных задач школы – беспилотный транспорт, транспорт на альтернативной энергетике и искусственный интеллект для интернета вещей. При реализации инженерного образования в КФУ развитие получит и исследовательский компонент. В частности, планируется создать три новых центра превосходства, а также 17 полигонов, лабораторий и технологических подразделений. Рустам Миниханов на встрече отметил, что сейчас важнейшая тема – это развитие импортозамещения. И это одна из наиболее срочных задач. Кто может стать ведущим программы и как научить детей читать об этом – далее в программе. Впереди также немало интересного. Не пропустите. Представим ряд проектов, которые действительно работают на те задачи, которые сегодня перед страной. В приоритете свои проекты. Какие решения для импортозамещения предлагают в КФУ? У Пешкова была страстная мечта – учиться в Казанском университете. Безумству храбрых Пел он песню. Почему Казань для Максима Горького стала важной частью жизни. Универ ТВ объявляет кастинг на ведущего информационной программы на английском языке. На канале к запуску готовится новая англоязычная программа, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию. Ведущим может стать каждый. Студент, преподаватель, сотрудник или молодой ученый Казанского федерального университета. Единственное условие – владение английским языком. Поиск новых лиц пройдет в несколько этапов. На первом этапе соискателям предлагают рассказать о себе и продемонстрировать навыки работы перед камерой. Всех желающих ждут 5 и 6 апреля в 15.00 на Универ ТВ. Подробности можно узнать на сайте и в аккаунтах университета и канала популярных соцсетей. Чем еще жил университет на неделе, узнаем из дайджеста. Присвоение ученых званий, отбор пеработников правила приема в КФУ на обучение по образовательным программам ординатуры. Об этом шла речь на заседании ученого совета КФУ. Его провел Дмитрий Таюрский. В рамках него были вручены государственные награды. Среди награжденных проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат и руководитель дирекции музеев КФУ Светлана Фролова. Казанский университет приступил к системному анализу возможных рисков, связанных с санкциями против России, и начал свою переориентацию на импортозамещение. Об этом рассказал исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский во время визита в КФУ научного руководителя программы «Приоритет-2030» Андрея Волкова. С руководством вуза он обсудил основные стратегические проекты программы развития университета. Вот сегодня мы представим ряд проектов, которые действительно работают на те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Это задачи и импортозамещения, и задача сохранения целостности и российского образования, и российской науки. В рамках национального проекта «Наука и университеты» на этой неделе на телеканале НТВ вышел в эфир очередной выпуск программы «Мои университеты. Будущее за настоящим». Он был посвящен Казанскому федеральному университету. Ведущие рассказали о лабораториях и скважине Института геологии и нефтегазовых технологий, экспонатах Геологического музея имени Штукенберга, Астрономической обсерватории имени Энгельгарта и Планетарии, а также посетили один из спорткомплексов вуза и общежития деревни Универсиады. Удачи всем, кто поступает или только думает о том, куда пойти учиться. Поступайте правильно, не бойтесь мечтать и помните, что будущее за, за настоящим! Геополитика, фейки и психологическое благополучие. Об этом рассказали студентам КФУ на специальных лекциях на площадке Российского общества знаний. Открывая лектории, исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский отметил, что главная задача – помочь обучающимся сориентироваться в огромном потоке информации. Лекции прочитали преподаватели Казанского университета. Победителями и призерами научной конференции имени Лобачевского стали 484 школьника. Итоги подвели на этой неделе в концертном зале «Оникса». Всего в конференции приняли участие более полутора тысяч школьников из 43 регионов России. Все лауреаты и победители получили дипломы, подарки и дополнительные баллы при поступлении в КФУ. Всероссийская научная конференция школьников имени Николая Ивановича Лобачевского работает уже больше 20 лет. Таким сроком может похвастаться не каждая серьезная научная конференция. В России начали бета-тестирование новых социальных сетей. Одна из них была создана за неделю. И в шутку название она получила Грустнограм, как заявляют создатели, проект некоммерческий. Другая сеть представлена бывшим сотрудником Яндекса. Называется она Нау. Как сообщают сами разработчики, за первые 7 часов работы в соцсети зарегистрировались более 10 тысяч пользователей. За первые сутки работы аудитория Now превысила 25 тысяч человек. Аудитории уже популярных социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и другие растут еженедельно. Что стало интересным на этой неделе для моего коллеги Леонида Толчинского, он расскажет в своей Авторской рубрике. И снова с вами, смотрите сами. Сегодня позволю себе немного пространного о месте и значении позитива в мире, где победил негатив. Не лишне напомнить, что в суматохе глобальных событий мы почти пропустили, но то есть провели как-то не смешно. Самый смешной день в году – 1 апреля. С одной стороны, все вокруг не стимулирует смех и веселье. С другой стороны, именно многое, что происходит вокруг, уже давно стало бесконечным розыгрышем. Профессиональный смехач – со своей потешной командой заделался президентом целой страны и наделал такого, что всем давно хочется рыдать только от его вида. Президент супердержавы отжигает почти в каждом своем выступлении и порой кажется, что он работает под сценарием какого-нибудь 95-го квартала. Призванные пугать, стращать и дезориентировать людей медийные фейки – которые стали в широком ассортименте производить еще вчера вполне себе респектабельные медиа, стали настолько нелепыми, что уже вызывают реакцию по известной формуле «и смех, и грех». Собственно, засилие фейков, кажется, и является главной преградой сейчас на пути юмора, ибо уже страшно подумать, как и кто отнесется к настоящей шутке на фоне нешуточного вранья, глупости, дезинформации. Это очень грустно. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», – утверждал Карл Маркс. «Мы же сейчас, оказавшись в тисках прошлых иллюзий, ошибок, идеологий, что должны, наконец, уйти навсегда в небытие, не можем пока себе позволить со смехом и радостью расстаться с этим всем. Прошлое отчаянно пытается зацепиться в настоящем и лишить нас будущего». Вот и не получается, поэтому у нас сейчас 1 апреля. Возможно, это правильно, что когда гремят пушки, не до смеха и веселья. Но ведь гремят они ради того, чтобы именно смех и радость восторжествовали. А значит, важно и нужно в обществе всеми силами поддерживать и оптимизм, и веру в доброе, позитивное. Не ржачкой и гоготом, что возобладали на просторах наших медиа в последние годы, а глубоким, умным. Иногда не без иронии позитивом. Сейчас в нашем медийном пространстве все это напрочь исчезло. Ну, то есть пришло понимание, что глупости от экс-КВНщиков, Малышевой или команд Аля Петросяна совсем неуместных. И их удалили с информационного поля. Но оказалось, что ничего другого, позитивного делать особенно и не умеют, и некому и вот уже медиапространство тонет в исключительном негативе, фейках, депрессивных программах и материалах. Медийная, не сильно профессиональная действительность рискует погрузить общество в депрессию. Нет, я очевидно согласен, что необходимо держать нерв на пределе, имея в виду, что решается фактически вопрос будущего нашей страны. Но нужно учитывать и параллельно дарить людям мечту, веру, оптимизм. Но этому... Нашим политтехнологам, подчинившим себе медиаресурсы, научиться не дано, а социальных технологов пока ничтожно мало. И это большая гуманитарная задача — развернуть качественную работу, нацеленную уже на завтрашний день силами социально ориентированных медиатехнологий, что контрастно высветилось на таком, казалось бы, незначительном событии недели, не смешном всемирном дне Смеха. Всем доброго. 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсона, весь мир отмечает Международный день детской книги. Одна из целей празднования этой даты ⁇ привлечение внимания к литературе, к книжной культуре для детей. О роли детской книги мы побеседуем сегодня с нашей гостей доцентом кафедры русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Татьяной Сорокиной Здравствуйте, Татьяна Викторовна Здравствуйте, здравствуйте Первый вопрос, конечно, касается самого важного – роли детской литературы В чем она состоит, если коротко? Если очень коротко, то э, споры о роли детской литературы, о ее сути, о ее специфике, они велись, наверное, с самого начала появления этого феномена какая функция доминировать должна, да? воспитательная, развлекательная а, или художественная. Но, ну, на мой взгляд, настоящая детская литература, она органично сочетает в себе эти функции и, естественно, становится основным рычагом, формирующим детскую нравственность, детскую личность и далее сопровождает ребенка на протяжении всего его периода взросления. А когда появилось вот это самое ответвление детской литературы от взрослой? Если мы начинаем отсчет собственно появление литературы как таковой древнерусской, ну примерно с XI века, да, когда создавалась повесть временных лет, то начало детской литературы, ну условно, пока детской, мы датируем где-то XVI веком, то есть получается пятивековой такой вот э, разрыв, да, и, конечно, возникает вопрос: а почему же это происходит? Почему так поздно э, возникает этот феномен, несмотря на то, что уже и в летописях, и в житийных э, разного рода географии, Графических памятников, конечно, есть образы детей и рассуждения об их э, детском возрасте. Но дело в том, что здесь э, причина кроется по такая вот не литературная это причина, а, собственно, более глубокая, не существовало еще тогда представление о детстве, ну, как о, о каком-то особом этапе да, формирования человеческой жизни. Потому что сама древнерусская литература и культура, она представляла себе жизнь, ну, вот как единый миг, да, и поэтому не было такого вот представления об этапах. А, собственно, началом, может быть, зарождение интереса да, к детской литературе как таковой, оно может быть связано с пониманием того, что возможно как-то влиять да, на нравственный, духовный облик подрастающего поколения, воспитывать его. И вот тогда, наверное, такое дидактическое да, направление появляется. Появляются первые буквари, азбуковники разного рода, другая литература. Но все-таки еще это это не похоже на то, что мы называем феноменом детской литературы, детской книги. Наверное, только середина XVIII века, когда действительно и переводные появляются произведения зарубежных авторов. А как менялась детская литература в зависимости от времени и эпохи? Ну, безусловно, каждая эпоха накладывает а, свой отпечаток, а, потому что предъявляет свои какие-то требования да, к произведениям которые появились, появлялись для детей в то время. И если вот вернуться к эпохе просвещения, да, а мы называем так широко весь 18 век, хотя правильнее говорить о 40-х-60-х годах, когда действительно вот эти просветительские идеи выдвинули на первый план идею воспитания да, настоящей личности, правильной личности. И тогда, конечно, возникает и интерес к тому, а с помощью чего эту личность можно формировать. Дальше в XIX веке уже авторские да, появляются какие-то находки. И действительно, даже взрослые писатели очень много говорят о детской литературе и пишут для детей. Не только назидательные, скажем, какие-то нравоучительные рассказы, как Лев Николаевич Толстой или Ушинский, но и Пушкин, и Лермонтов, и Жуковский даже устраивают состязания сказочников, соревнуясь в своем умении создать вот такой вот интересный детский текст. Хотя, как мы понимаем с вами, вот особенность этих произведений как раз в том, что они адресованы самой разной аудитории, не только детской, но и взрослой аудитории. Каждый найдет там что-то свое. Ну, понятно, что эпоха, связанная с складыванием Советского Союза. Она предъявляла а, совершенно а, уже понятные требования, да, более а, идеологические такие, политические. Но тем не менее детская литература а, существовала, она развивалась. И, конечно, время, эпоха а, советского а, периода она подарила огромное количество великолепных книг. Произведения Чуковского, Носова, Маршака, Барто и многих других авторов действительно до сих пор являются являются самыми востребованными среди нынешних молодых родителей. А с чем связан такой феномен? Феномен а, этих замечательных книг а, как раз и обусловлен а, теми ценностями, которые... Там озвучено. Вот эти ценности не знают испытания временем, и поэтому они актуальны в любую эпоху. Есть такая шутка среди читателей, да, что настоящую детскую книгу человек на протяжении жизни читает трижды. Когда он ребенок, когда он становится родителем и когда он становится дедушкой или бабушкой. Вот такие книги, они относятся к такому разряду вечных. А какие авторы появились в постсоветском пространстве и кого сейчас а, можно читать? К сожалению, в постсоветском пространстве исчезло такое понятие, как редактор, на смену которому пришел менеджер, да, маркетолог, и, к сожалению, книга, возможно, Uh, ну, пускай ненадолго, но на какое-то время утратила свой вот этот дидактический да, характер, дидактический, дидактическую направленность и uh, стала предметом рыночных отношений. Uh, и появилось огромное количество такой вот, ну, условно говоря, подражательной да, литературы. То есть uh, стали создаваться произведения, которые uh, вызывали отсылки к Толкину, скажем, к Льюису, uh, к ко многим другим авторам. Ну, мы знаем uh, многочисленные перерывы переписки переписывания Гарри Поттера, да, и там судебные процессы и так далее. Но мне кажется, что на сегодняшний день литература все-таки преодолевает вот эту ситуацию, и появляются новые действительно настоящие авторы. Их очень много, и я думаю, что те, кто все-таки интересуется детской литературой, прекрасно их знают. То есть ренессанс будет, возрождение детской литературы в России? Обязательно будет, обязательно. И, как мне кажется... Но нет таких, нет таких людей, взрослых, детей, которые не знакомы с произведениями там, Драгунского, Марины Москвиной, не знаю, Николая Носова, Сергея Козлова, замечательные сказки о ежике и медвежонке и многие-многие другие. Поэтому, безусловно, детская литература уже сегодня, на мой взгляд, оправляется и находит своего читателя. Очень популярный, кстати, вопрос от родителей. «Как научить ребенка читать?» Вот э, очень популярный ответ от <смех> мамы и бабушки. Нужно читать э, вместе с ребенком, э, не только э, там, делать это на ночь, как это э, принято, но нужно как можно больше времени проводить с книгой, э, э, по возможности возродить вот это вот так называемое семейное чтение, да, когда, собравшись за столом или уютно усевшись на диване или в кресле, вся семья читает вслух книгу, и тогда и ребенок потянется обязательно к чтению самостоятельному, я вас уверяю. А на ваш взгляд, как популяризировать детскую литературу? Вот вы знаете, я хочу поделиться а, опытом, который мы а, ну, уже практически поставили на, такое, а, постоянную, на такую постоянную основу а, в КФУ. У меня группа первокурсников, замечательных будущих педагогов, преподавателей русского языка и литературы. А, и мы с ними проводим квизы, проводим игры, а, которые связаны вот с детской литературой, с детскими мультфильмами, русскими, зарубежными. И как бродячие артисты мы а, намерены... А, путешествовать по школам а, и проводить с ребятами эти игры, чтобы они а, действительно забыли, ну, хотя бы ненадолго, что такое интернет, а вспомнили, что такое книга, хорошая книга, что такое правильное, настоящее чтение. А как вы считаете, все-таки взрослые должны хоть иногда, но все же читать детские книжки? Сказка-ложь, да, в ней намек, и я призываю обязательно взрослых читать детские книги, потому что если вы хотите правильно воспитывать своего ребенка, если вы хотите быть с ним на одной волне, конечно, нужно понимать, что ему интересно, нужно дышать с ним одним воздухом, и этот воздух, собственно, и формирует для вас детские книги, хорошие, качественные детские книги. Большое вам спасибо за интересную беседу. Одним из основоположников детской литературы в нашей стране считают Максима Горького. Хотя произведений для детей написано у него не так много. Он еще и один из организаторов литературы для детей. Писатель умел занимательно и просто говорить с детьми о важном. Он хорошо понимал детскую психологию, любил детей, жалел их. И одна из причин тому его не простое, а местами и трагическое детство, да и вся юность. Именно 16-летним подростком он приехал из своего родного Нижнего Новгорода в Казань. Здесь он прожил 4 года, всего лишь небольшую, но очень важную часть жизни. Казань стала его жизненным университетом. Кстати, именно Казанский университет привлек в первую очередь юного Алексея Пешкова. Это настоящее имя Горького. Удачной ли была его встреча с университетом? И что хранится среди раритетов в отделе рукописей и редких книг, расскажет Амир Ахтямов. Максим Горький – знаменитый русский писатель и драматург. Автор произведений на революционную тематику, основоположник социалистического реализма а также номинант на Нобелевскую премию в области литературы. Родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в небогатой семье Столяра. Настоящее имя Максима Горького – Алексей Максимович Пешков. Родители его рано умерли, и маленький Алексей остался жить с дедом. Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и привела внука в мир народной поэзии. В жизни Горького всего два года были посвящены учебе в Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но постоянно занимался самообразованием. Он приезжает в Казань в августе 1884 года 16-летним подростком. Его пригласил приятель-гимназист Николай Евриинов, в то время отдыхавший на каникулах в Нижнем Новгороде. У Пешкова была страстная мечта учиться в Казанском университете, но ей, к сожалению, не суждено было сбыться. В Казани родились сюжеты первых литературных произведений Максима Горького. Здесь он нашел свою тему, своих героев. Его книга «Мои университеты» была создана на автобиографическом материале. «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно, в Казани», — вспоминал Максим Горький. Он еще не раз посещал наш город, приезжал сюда в 1889 и в 1890 году. Работы Максима Горького хранятся и в научной библиотеке КФУ. Например, здесь имеется произведение под названием «Весенние мелодии», выпущенное в Санкт-Петербурге в 1901 году. Хочется упомянуть, что это одно из первых изданий рассказа Горького, запрещенного до октября 1917 года. Казанский период в жизни писателя – это период становления и формирования его как личности. Здесь родились сюжеты 20 его литературных произведений. Побывав на самом дне общества, он описал его в своих рассказах. «Бывшие люди», «Хозяин», «26 и одна», «Коновалов». Свои первые рассказы Пешков публиковал в казанской газете «Волжский вестник». Улица Горького находится в историческом центре Казани, а именно в Вахитовском районе. Имеет много архитектурных достопримечательностей, важная транспортная магистраль от Центра. Он являлся одним из самых противоречивых писателей своего времени. Максим Горький создал в своих произведениях образ своей эпохи, такой, какой он ее видел и понимал. Умер поэт при загадочных обстоятельствах 18 июня 1936 году. Ходят слухи, что к его смерти были причастны власти, и многие винили Сталина, предполагая, что было совершено отравление. Однако причина его смерти не установлена до сих пор. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. Нет силы более могучей, чем знания. Человек, вооруженный знанием, не победим. Это утверждал Максим Горький. Пусть эта победа будет всегда с вами и всего доброго.